лечение запущенного такого механизма она достаточно длительное. то есть там и мануальная терапия и использование возможно там электрофореза и так далее ну и можно ли каким-то образом в домашних условиях помочь себе ну конечно у нас существуют определенные триггерные точки которые отвечают за поясницу условно можно поясницу нарисовать вот таким образом от одной косточки и до другой косточки вот это все это отдел нашей поясницы приложив сюда наши пальцы в случае если у вас ничего не болит то приложив сюда пальцы вы не почувствуете никакой боли в случае, если у вас где-либо болит в пояснице, в левой стороне это левая рука, в правой стороне это правая рука, то и на одной руке, и на другой вы сможете найти твердую точку. Она будет прямо как горошина, или как маленькие, маленькая соя, или даже.